полезные семечки и зерна. Это тема сегодняшнего видеоролика. Хотите узнать, чем полезны некоторые виды семечек и зерен? Оставайтесь со мной. Здравствуйте. Я вас приветствую на канале Здоровое питание для похудения. С вами Любовь Асютич. Итак, полезные семечки и зерна. Самые распространенные – это семечки подсолнечника. Чем они полезны? Рекомендуемая разовая порция – четверть стакана. Семена подсолнечника очень богаты фитостерином. Это вещество по структуре близко к холестерину, употребляемый в умеренных количествах. Фитостерин холестерин снижает уровень холестерина в крови, это усиливает иммунитет и снижает риск развития некоторых форм рака. В семенах подсолнечника также много магния тыквенные семечки. Рекомендуемая разовая порция – полстакана. Тыквенные семечки богаты белками. 100 граммов этих семян обеспечивает 54% от дневной нормы протеином. В этих семенах содержатся все витамины группы В, тиамин В1, рибофлавин В2, ниацин, никотиновая кислота, пиридоксин В6 и соли фолиевой кислоты. Тыквенные семечки помогут справиться с депрессией. Регулярное употребление семян тыквы может предотвращать образование кислоты камней в почках. Еще одно хорошее качество этих семян – они выводят из организма паразитов, особенно ленточных червей. Зерна граната – рекомендуемая разовая порция половина стакана. Гранатовые зерна богаты антиоксидантами. Эти вещества предохраняют клетки организма от свободных радикалов и предотвращают преждевременное старение. Зерна граната особенно богаты полифенолами. Это разновидность антиоксидантов, снижающих риск заболевания рака и болезни сердца. Гранатовый сок отличается намного более сильным антиоксидантным действием, чем зеленый чай и красное вино. Зерна богаты витамином С и калия. Они низкокалорийные, всего 80 килокалорий на порцию и богаты клетчаткой. Гранат полезен для костной системы. Он снижает проявление артрита, в пораженных хрящевых тканях. Этот фрукт снижает интенсивность воспаления и предотвращает разрушение хрящей ферментами. Косточки абрикоса. За один раз можно съесть четверть стакана. Ядро косточек абрикоса не менее питательны, чем различные орехи и семена. В ядре содержится очень ценный витамин В17. Это вещество атакует раковые клетки и может предотвратить распространение опухоли. Если ядро абрикосовой косточки не имеет горковатого вкуса, то витамина В17 в нем нет. Семена льна. Рекомендуемая разовая порция 1-2 столовые ложки в измельченном виде. Семена льна уменьшают чувство голода и помогает бороться с лишним весом. Диетическая клетчатка семян льна поддерживает нормальную функцию кишечника. Одна столовая ложка цельных льняных семян содержит столько же клетчатки, сколько и полстакана овсяных отрубей. Растворимые волокна клетчатки снижают уровень холестерина в крови и снижают риск развития инфаркта и инсульта. Молотые семена льна полезнее для здоровья, чем цельные. Семена льна перемалывать в кофемолке или в блендере и добавлять в злаком, выпечке и во фруктовые коктейли. Семена кунжута. Рекомендуемая разовая порция четверть стакана. Кунжут ценен как хороший источник марганца и меди. Он богат кальцием, магнием, железом и фосфором. В семенах кунжута много витамина В1, цинка и диетической клетчатки. В дополнение к перечисленному в кунжуте содержится два уникальных вещества – сезамин и сезамалин. Эти вещества снижают уровень холестерина в крови у людей. Семена тмина. Разовая порция – одна столовая ложка. Мин полезен при расстройствах пищеварения. Он обладает антисептическими свойствами. Семена тмина богаты железом они улучшают функции печени. Тмин помогает облегчить симптомы простуды. При возникновении боли в горле рекомендуется пить тминную воду с добавлением сухого имбиря. Тмин благоприятно действует на печеночную и почечную функцию, стимулирует иммунитет. Виноградные косточки. Рекомендуемая разовая порция 1-2 столовые ложки. Косточки винограда богаты витамином Е, флавонидами, линолевой кислотой и полифенолами. Экстракт виноградных косточек может предотвращать появление сердечно-сосудистых проблем, повышение кровяного давления и рост концентрации холестерина в крови. Фенолы ограничивают окисление жиров, тем самым предотвращая появление тромбов и снижая интенсивность воспалительных процессов. На этом все. Если вам понравились мои советы, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь с друзьями и подписывайтесь на мой канал. С Вами была Любовь Васютич. Всего хорошего и будьте здоровы!